Я говорю, здравствуйте. Сегодняшняя тема – запреты. У каждого человека в жизни есть запреты, некие табу. Кто-то ставит запреты сам в силу неких обстоятельств или убеждений. Кому-то ставят запреты – родные и близкие, либо врачи. Либо сама жизнь приводит человеку к такому решению, что он что-то себе запрещает. Иными словами, если перевести это в некую жизненную формулу, то получается, чем больше табу, тем больше хочу. Я хочу вам посоветовать, чтобы вы не запрещали, а лишь ограничивали. Очень важно понимать, когда вы запрещаете, вам больше этого хочется. Когда вы ставите здесь шла обаума и заборы, через них хочется перелезть, через них хочется заглянуть. Рассмотрим простой пример. Вы занимаетесь спортом, вы сели на диету, но ну, вы очень любите сладкое. Иногда вы обожаете поваляться на диване, побездельничать, посмотреть любые люб, любимые передачи. Но вы себе запретили это. Естественно, вас к этому тянет. Вас порой это бесит, что вы не можете сами себе это позволить. В таких случаях вы просто ломаете свою жизнь. Вы не имеете права, вы не должны себе запрещать то, что вы любите. Никогда этого не делайте. Поставьте небольшое ограничение. Делайте баланс, что очень важно. Вы должны балансировать между плохим и хорошим, между тем, что полезно, полезно и вредно. То есть, если вы любите сладкое, надо позволять себе если вы любите валяться на диване, бездельничать. Делайте это иногда. Для чего уж тогда рождены? Ради чего вы живете? Чтобы жить в системе запретов? Это неправильно. У вас будет все выпадать из рук. Вы не сможете нормально жить и прогрессировать. Человек для того и создан, что он должен жить, балансируя. Вы должны жить в гармонии. Поэтому наслаждайтесь жизнью во всех ее проявлениях. Не запрещайте себе полностью все то, что вам нравится. Тут сам можно рассмотреть с другим примером. Вы – трезвенник, но выбейте, выпить, вам это нравится. Постарайтесь ограничивать, не запрещайте на все сто процентов. Если вы без этого, к сожалению, не можете жить, возьмите более дорогой и напиток. Сделайте из этого ритуал, пейте меньше, пейте реже. Попытайтесь этим насладиться, но не переусердствуйте. Тогда получится, что вы, по большому счету, не пьете. Иногда употребляете, даже втихаря, для того, чтобы немного расслабить эту удавку, чтобы получить удовольствие от жизни, чтобы расслабиться. Неужели это не прекрасно, позволять себе расслабиться? Мы для этого и живем, чтобы получили удовольствие от жизни и доставлять людям удовольствие от жизни нашей и всеобщей. Понимаете? Не ограничивает. Не ставьте того, не стройте забор, не делайте шлахбаумы. В любом деле, в любом запрете, будь то врачи, семья, обстоятельства, работа, оставляйте маленькую щелочку для того, чтобы побездействовать, просто побалдеть, просто повеселиться, полениться, не заняться ничего не делать, просто поваляться, отдохнуть, порадоваться жизни, просто покайфовать.